Друзья мои, купила сетевой фильтр и вот такая оказия. Ну, не знаю, как я буду его распаковывать. Мне завтра его нужно взять с собой на мероприятие. И это какая-то задача, я не знаю, для первоклассника, наверное, но не для меня. Смотрите, как тут все заделано жестко, да? Вот. либо надо вот это просунуть мне надо размотать вот эту вот спираль здесь у меня вот ручка ну ну как ее вытащить ее тоже не вытащишь это бесполезно она сюда не пройдет значит надо что-то делать с этим концом и я уже пыталась было вот как-то надо просунуть вот эту штуку сюда но она конкретно не пролазит то есть вот это вот эти розетки вот этот вот как его называют сюда не пролазит Ну, буду сейчас изощряться думала как же мне витки подразмотать? может быть их так или как-то вот так может их покрутить немножко ослабить а потом а давайте попробуем Ой! натянуть всю эту конструкцию на этот конец чтобы сдвинуть вот таким вот образом всю эту спираль ну как это так вот запаковать, чтобы домохозяйка не могла это дело распаковать О, смотрите, кажется у меня что-то получается не знаю что, но что-то выходит с этого конца вот ну пару виточков я сниму с вилки вот пару витков я с вилки сняла и остальные витки тоже можно я даже не буду мучиться я хотела ее вот отсюда вытащить даже не буду мучиться а начну пока что вот так вот разматывать Представляете, завтра я пришла бы на мероприятие и вот так бы сидела, мучилась вместо того, чтобы включить видеокамеру и спокойно снимать это мероприятие я бы разматывала этот адаптер Хорошо, что меня удосужило посмотреть а то завтра бы я приставала к мужчинам местным Электрикам, чтобы они мне помогли это дело распаковать представляете вот так вот они запаковывают, это что тут надеюсь, это не покоцанный кабель внутри-то он не может быть покоцанный написано производство Россия ребят, если я распакую будем аплодировать стоя а как вы это дело делаете вот ну ладно я разматываю а кто это дело заматывал ну я думаю наверное у них заматывает заматывают, наверное не они а машина все это дело заматывает вот так вот витки я сняла все сейчас мне удастся вот, видите в таком виде ну а теперь уже наверное будет и проще вытащить ребят если вы домохозяйка да и вы купили вот такую туку никогда не зовите мужика никогда ни в коем случае назовет вас тупой курицей или будет гордиться что без него вы, ну просто никуда а вы видите хоть куда как -то самоутверждаться же надо <смех> ладно это... в общем вы поняли да что вот так вот это разматывается ну с этой штукой я сейчас справлюсь и просто смотаю э, обычным э, намотку как на локоть электрики наматывают шнуры и все и перевяжу скотчиком или изолентой для транспортировки. Ну а вот это вот я не знаю. Понятно, что место мало так занимает. Вроде. Но попробуй вот, в домашних условиях размотай. Это же для быта. Это же вот сетевой фильтр называется. Включать компьютерное оборудование. Видеокамеру надо мне включить будет. Защита от короткого замыкания. Защита от бросков напряжения в сети. Такая быстрая упаковка у меня получилась к завтрашнему дню. Экспресс пришла, размотала, все ровненько легло на пол скотчем, закрепила на полу, чтобы не порвали. Ну вот и все. Ну ладно, всем спасибо, что посмотрели мучения домохозяйки по распаковке кабеля.